Знаете ли вы, что означает серый цвет? В этом коротком видео мы вам расскажем все о сером цвете. По своей природе серый цвет — сочетание черного и белого — символизирует рассудительность и трезвый ум. Он по духу тем людям, которые не могут быстро принять решения и всегда долго думают перед своим выбором. В средневековье этот цвет символизировал густой туман и бедность. Он считался исключительно цветом бедняков Люди, которые не имели средств, бедные крестьяне ходили только в серой одежде. И только в середине 18 века серый цвет приобрел ценность. Его полюбили и дворяне, и короли. С тех пор этот цвет считается символом благородства, элегантности и изящества, которое было присуще только натурам голубых кровей. Среди королевской знати серый цвет стал своеобразным знаком хорошего тона и символом высокого вкуса. В наше же время серый цвет проявляет не только свое благородство и элегантность, а еще и практичность в носке и предметах интерьера. В повседневной жизни это самый практичный цвет. Люди, которые выбирают одежду серого цвета, считаются недоверчивыми натурами, которые боятся себе заявить, которым не нравится внимание окружающих. Если вы некомфортно чувствуете себя в вещах серого цвета, это значит, что вы очень легкомысленный и импульсивный человек. Также бытует мнение, что если вы окружили себя серым цветом, это означает, что вы сильно переутомились и таким образом решили оградить себя от негативных факторов раздражительного внешнего мира. А все дело в том, что серый цвет может защитить своего почитателя от негативного воздействия. Если вы гармонично чувствуете себя в вещах серого цвета, охотно дополняйте ими свой повседневный образ и получайте от этого максимальное удовольствие знать о том, чего не знал, заходи на наш канал.